Совершим мы сейчас маленькую прогулочку по Незабег Юлей по улице. Как меня просили. Я вам покажу, что здесь сейчас строится. Пойдемте. Вот этот комплекс, я не знаю, может это колледж какой-то. Напрягает вот эти вот газовые трубы. Из них так пахнет газом. На расстоянии. Не знаю, вообще опасно, не опасно. Ну вот, мы идем по этой улице. Я показываю, что здесь везде все ломают, строят дома А вот здесь, вероятно, все раз снесут на этой улице, будут строить вот такие вот живые комплексы. Практически центр города, конечно, здесь и земля дорогая, и много мест, не забег старые постройки в таком состоянии и будет все ломать ясно вот такой вот дом строить здесь Вот вы там прочитали все достаточно ёмко написано. Нужна компенсация на тоснус. раньше выглядели все эти дома сейчас будет большие дома там далеки тоже строит домик еще посмотрим бука скидки ну-ка срочно в букву все ну, практически мы дошли до конца это улицы здесь уже ничего не будет сносить здесь уже все давно построено Ну вот маленькое коротенькое путешествие по низабег юли пишите что хотите увидеть сейчас с ними а там уже впереди у нас c6 а нет c5 у нас там, да. c5 поэтому ну, тут... так вот отсюда я вам сниму это не забег юли здесь вот, где фабрика юдус бывшая Рестораны, машины. Так что пишите, что еще хотите увидеть. Маленький непривет.